Привет, с вами Вилсаком. Достаточно много тестов проводили над iPhone 4 и 4s, на жесткость конструкции, на прочность стекла. но ну а теперь мы проведем самый главный тест, можно ли плющить орехи на экране телефона. И как вы видите, плющить орехи можно, и теперь вы можете это делать со спокойной душой и сердцем. Ведь было бы странно, если бы вы просто разговаривали по своему телефону, это так обыденно и уныло. Куда веселее плющить орехи и выкладывать об этом видео. С вами был Вилсаком, пока.